Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Насыпной творожный пирог это палочка-вручалочка на все случаи жизни. Его любят все, он прост в приготовлении, а ингредиенты есть всегда под рукой. Я его готовлю так. просеянную муку засыпаю в сахар и разрыхлитель. Перемешиваю сухие ингредиенты. А затем ввожу холодное сливочное масло и начинаю перетирать его с мукой до получения вот такого сыпучего песочного теста. Занимает это не более 10 минут. Начинка состоит из творога, яиц, сахара, ванильного сахара и изюма. Для контраста я еще добавляю немного соли. Все тщательно перемешиваю. Собираю пирог. Дно формы застилаю пергаментной бумагой и смазываю бортики сливочным маслом. Высыпаю половину приготовленной крошки. Уплотняю ее. Заливаю начинку разравниваю и засыпаю остатки крошки. Придаю аккуратный вид. Выпекается пирог при температуре 180 градусов 40 минут, но вы ориентируйтесь по собственной духовке. Тем временем займемся покрытием. Взобьем сливки с добавлением сгущенки. Крем должен получиться густым. Намазываем его на поверхность совершенно остывшего пирога. С этим пирогом очень хорошо сочетается жидкая карамель. Но прежде чем ее наносить, я немного ее разогреваю. А дальше рисую узор в свое удовольствие. У этого пирога очень насыщенный вкус творога.